5 основных упражнений для массы и силы. Первое. Жим штанги лежа. Ни одно упражнение не может сравниться с жимом штанги лежа в решении задачи наращивания мышечной массы и силы мышц груди. И хотя фокус нагрузки здесь направлен на середину груди, ее верхняя и нижняя части работают в полную силу. Но имейте в виду, такое распределение нагрузки имеет место, если вы держите штангу широким хватом. Если же хват точно по ширине плеч, то фокус нагрузки смещается в сторону, верха груди. Середина, низ, а также вверх груди – лучшие базовые упражнения для наращивания массы и силы груди. Номер два Жим штанги стоя. В бодибилдинге жим штанги стоя используется, чтобы расширить плечи, придать им объем, выразительную форму. В первую очередь это касается передних и средних дельт. Кроме этого, жим стоя отлично развивает взрывную силу всех мышц торса. Передние и средние дельты – мышцы, вращатели, плеча, базовые упражнения, наращивание массы и силы плеч. Номер три, Становая тяга. Становая тяга применяется для ударного наращивания массы, силы и мощи, как мышц спины, так и мышц ног. Кроме этого, становая тяга является отличным средством укрепления всех мышц, которые держат позвоночник, чем позвоночник. Они сильнее, тем больше вес вы сможете осилить в других упражнениях, не опасаясь заработать травму. Мышцы, прилегающие к позвоночнику, бедра и ягодицы базовые упражнения для спины и ног. Сила и объем. Номер 4. приседания со штангой. Приседание со штангой – это самое эффективное упражнение для наращивания массы и силы мышц бедра, квадрицепсы, мышцы задней части бедра и ягодиц – базовые упражнения, масса и объем всех мышц бедра. Номер 5. жим штанги узким хватом лежа. Пожалуй, самое эффективное упражнение для роста и развития силы треуглавой мышцы плеча, в особенности верхней части. Кроме этого, жим узким хватом основательно утюжит верх груди и переднюю головку дельтовидной мышцы. Верх всех головок трицепса, верх груди и передние дельты. Базовые упражнения. сила, объем и плотность трицепса. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!